В частности, энергетик, кузница чакру, диссертациями, общую Салам царю, журналист, и а, герминку молсо, я не знаю, баяндама, баяндамама, мамликет, тильде, миркатеин, чакру, башкармал, башкармал, подполковник Кайпа, сардарбек, эсиеныч. Чакру, банча, малла матар, айткетсе, кргз джарандар, джалпагабель, аскердик. Миллионы, аскетики, альтернативные, полное, кайпа, сахар, диреспондент, сахар, диреспондент, 83 Кыргыз Ре аймақтарында аскерге мөнөттүк аскерге чакру э, башталды. Чакырык башланганга чейин аскердик жана альтернативти кызматтары чакырулууга тиийиш болгон жарандар аскер комиссириаттары тарабынан изилдө жүргүзүлдү. Изилдө чакырулуучулардын жашаган жери боюнча алардын, Джана Алар Натан Лери, башкару Тюезалтн Чабашкару Ургандарн, Ангель барлашулары Джана Барлашулар Джургузюльду. Джургузюльдун, Чакру Тюезалтн, Джин Тюезалтн, Джан Тюезалтн, Джан Тюезалтн, Джан Тюезалтн, Джан Тюезалтн, Джан Чакру, чакру, жасандах тахта байкандо, 18 жастан, джигирма бишь жаскан, хоракаче, инки, минутки инкиге жилдруга, че чакрудан башатуго, укугу жок, жарандар, илекто, жана чакру комиссия Снан, жун, жасанн жербоинча, аскер камисераттарна келуго, милдетту. Ошондо Бардыкк жыйын пунктарында базаарында чакыруу алдындагы чакыруу компаниясы тарабынан жазкы чакырууну өткөр өткөрүгө тартылган мухамалык методкалык жыйындар өткөрүлдү. Мында чакыруу жөнөтү чакырууга жөнөтү пландары боюнча жеттекүү үчү документтери бардык толуктоолор жана өзгөртүлөр жеткирилди. 2023 жылдын, я знаю, что в Харькозе Республике хорго министр генерал генерал генерал генерал генерал генерал башка генерал генерал генерал генерал генерал генерал генерал генерал аскер генерал келип генерал генерал генерал генерал генерал Виринчике зекта, аскер, в электрину, чахр, браганда, джорку, джаши, джигерма джаштан, джорку, ошендель, республика санкурал, куштерно, керекту, арканда, адистери, джана, джерандар, чахрлат. Альтернативте кзматку, ухугубар, джерандар, альтернативте кызматка чахрлат. Джарандар, минуту 12 мая начин э, Атбракалар жургузулот. Кыргыз Республикасынан кураалду күштөрүнүн жаш толук толорду жөнөтү сапатында жогорула жоғар, жоғар, туучун Республикалык Республикалык чана облосту кийиндер пунктунда э, бомунун представителей бул учүлдөр түзүлгөн химия жургузулот чана Комиссиям в храме Кыргыз Республики Саламаттакты Сахто Министерлигин Адис Даригерлиштейт. Аскерди Кызматөтөнү халакандардын саны бүгүнкүгүндө көбөйүдө. Айрыкча жоғорку билими увар шакруучулар. Натийчеде Кызматөтөнү аягында запаста гафисчелерди даярдо курсу өтүп лейтенант аскер наамдарын алышат. Рахмат. Нарускамда Итак, здравствуйте, уважаемые журналисты, начальник управления призыва подполковник Каипов. В соответствии с требованием закона о всей воинской обязанности Кыргызской Республики, о военных и альтернативных службах. Во исполнении указа президента Кыргызской Республики, в постановлении правительства Кыргызской Республики и министра обороны под номером 83 с 1 марта 2023 года на всей территории Кыргызской республики начался призыв на граждан на срочно военные и альтернативные службы. До начала призыва военными комиссариатами проводились изучения граждан, подлежащие призыву военной и альтернативной службы. Изучение проводилось по месту жительства призывников методом беседы с призывниками, его родителями и представителями органов местного самоуправления. На основании результата проведенного изучения прозывной комиссии обеспечивает полным данным о граждане для принятия им объективного решения. Все граждане прозывного возраста, от 18 до 25 лет, не имеющие права на отстрочку или на освобождение от призыва, обязаны прибыть военные комиссариаты по месту жительства для изучения и прохождения военной комиссии. Также во всех сборных пунктах перед началом призывной комиссии, комиссия Компания со всеми должностными лицами военных комиссариатов были проведены двухдневные инструктометодические методические сборы, привлекаемых для проведения предстоящего весеннего призыва, где доводились все изменения, дополнения руководящие документы по призыву плана отправок молодого пополнения. Граждане, подлежащие призыву вооруженных сил Кыргызской Республики, для комплектования соединений частей учреждения Министерства обороны и Генерального штаба и других воинских формирований, согласно поступившей заявы, В первую очередь в войсках будут призываться граждане старше призывных возрастов от 20 и старше, окончившие высшие учебные заведения, имеющие высшие и среднее техническое образования а также различные специальности, необходимые вооруженными силами Кыргызской республики, количество призывного контингента позволяет призывать и больше, но указанные цифры являются достаточной для укомплектования вооруженных сил необходимой необходимом Граждан, имеющие право на прохождение, подлежащие призывы на альтернативную службу. Отправка граждан на срочно-военные службы начнется с 10 марта 2023 года и будет продолжаться до 12 марта 2023 года. Для повышения качества отправляемого вооруженных сил Кыргызской республики молодого пополнения на республиканском областных сборных пунктов создаются комиссии в составе представителей ГОМУ, а также. В составе комиссии на сборных пунктов работают врачи, специалисты Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Число желающих ослужить в армии с каждым днем увеличивается, особенно прозвенники, имеющие высшее образование, которые после сборов имеют право получить звание офицера, то есть лейтенанта. Спасибо за внимание вот на действующую службу и альтернативную и еще второй вопрос по поводу повышения оплаты за альтернативную службу как вы считаете хорошо я это по поводу количества она у нас как бы засекречена я не могу озвучить если хотите я вам потом этот самый но ну, примерно в пределах 2000 человек будет прозываться и там да, по поводу уличения суммы альтернативных службу пока еще неизвестно, остается по старому тарифу. Был деген, уйбилелелик а на общественно-полезная работа ДМ Барбл, Хондук Чумуш, Катар Мы таким информацией не владеем. Аскерия Чахрыла, Тура. Частр, был Джилл М.С., был Сейчас по чахрова касается по поводу штатных психологов работают в военных частях? в войсках, да в войсках но точно число я не могу озвучить а, это в войсках взять, это в войсках надо а, было обратитесь У нас, согласно по старому закону, 300, это 351-й уголовный кодекс был, на, на настоящее время уже не работает это был уголовный кодекс. От 3 до 5 лет лечения свободы, и там административный штраф от 5 до 50 тысяч. Вы еще сказали, что в первую очередь призываются граждане с высшим образованием, социально-полезными для Минобороны специальности. Да. Насчет высшеобразования образования я могу еще раз вам озвучить, так как на сегодняшний день у нас нет военной кафедры, вот мы готовим офицеров, качественных офицеров из качества солдата срочной службы. То есть лица, которые окончили высшее образование, они с дипломом идут, год отслужат, после того они проходят месячные сборы, офицерские курсы, и после этого получают звание лейтенанта. Ну, по специальности, любые специальности на сегодняшний день нам необходимы, потому что и водители нужны, и повара нужны, строители и так далее, и другие водители. Вот еще можно спросить, вот раньше, ну, допустим, в советское время не призывались те ребята, которые имели какие-то ограничения по, здоровью, да? по состоянию здоровья? Да, по, состоянию... по состоянию здоровья сейчас у нас специалист сидит, Если ответит, ответьте, пожалуйста. Значит, уважаемые журналисты, я хочу вас особенно женщин-журналистов, девочек, поздравить с наступающим праздником. Пожелать вам, как представитель Саламат Сахтов из здоровья вам, счастья семейного и благополучия. Ну, На ваш поставленный вопрос я могу ответить так. Мы даем отсрочку по призыву на службу по здоровья. Представляется призывникам, признанно временно негодными, к срочному по поставить здоровье. Отсрочку мы даем. Отсрочку даем, допустим, весенние призывы дали отсрочку на полгода, на 6 месяцев. Если через 6 месяцев состояние здоровья нас удовлетворяет, поставим по здоровье он будет, то мы его призываем в армию. Негодными, негодными. Считаем те, э, тех призывников. Мы, у нас есть постановление правительства. Э, еще она вышла в 2009 году от 18 декабря номер 771. Она так и называется. Э, об утверждении положения о медицинском осведяществлении вооруженных силах Кыргызской Республики Других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, которым законно предусмотрено служба на мирное и военное время. Она большая. Здесь все расписания болезни на которые которые мы не призываем в армию и которым мы даем отсрочку. Все здесь расписано. Да, я тебе понимаю, эту статистику я сейчас вам точно э, не буду говорить. Но в, так, но в общей сложности у нас, э, если разобраться вот так, в Сарбии где-то уволено 10-15 человек. Насколько я точное количество не владею, но этот много, действительно много, потому что на сегодняшний день зарплата военнослужащих намного подняли. Вот поэтому у нас сейчас основной молодежь уже этот хотят прозываться по контракту. По контракту, военную службу. Видимо, из-за этого. Тогда я продал дорогу вот от вас, а мало. Что шла Ну 8 если вы не знаете, что делать, то вам нужно, чтобы вы знали, что делать, а скрипт, а скрипт, видеокамера, прач, а скрипт, а скрипт, а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 Анасыркар, осылдық сабақтарды өтіп, тактикаларды өрініп бұл эркек адамға керек түр, ай, -а -ай сапаттары алып келеді, деп айтсақ болады. А можно Давай, скажи. русском, скажи, талаптар, Здравствуйте, уважаемые журналисты, начальник отдела управления призыва майор Абумбаев. По поводу вашего вопроса, могу ответить, что на сегодняшний день во всех соединительных учреждениях вооруженных сил все условия для военнослужащих срочной службы созданы. Сами знаете, уже два года назад перешли на девятую норму питания. Каждый день они ней даже дома они кушаем, да? каждый день сыр, колбаса. Как ранее сказал начальник управления, во всех средних частях, в казармах, везде установлены видеокамеры, везде проводятся сейчас дни открытых дверей, школьники посещают, да, даже сами родители сейчас посещают, ознакомливаются, с, как, в каких условиях служат их дети. Вот, на сегодняшний день никаких таких волнений не должно быть, все условия созданы для э, проживания для э, качественной службы спасибо